Где же Пэти? Ее нет на Крабовом берегу. Она уплыла на Токаригуа. Насколько я знаю, она ищет того, кто продал ей карту сокровищ. Похоже, эта встреча не будет дружиной. Ты знаешь кого-нибудь на Токаригуа? Только старого Смотрителя Джека. Но я не знаю, жив ли он. А ты-то сам кто такой? Я бонс. Мы уже встречались несколько лет назад. Но не думаю, что в твоем нынешнем состоянии ты об этом вспомнишь. Я воспользовался колдовством Вуду, чтобы пробудить от мертвого сна твою физическую оболочку. Моя предыдущая попытка закончилась не так удачно, но это уже другая история. Я поражен, что это вообще получилось. И что ты в определенной степени жив. Я твой единственный друг в этом богом забытом месте. Где мне искать чародеев? В Южных морях есть могущественные чародеи. Некоторые из них — духовные лидеры общин. Но ты должен найти самых могущественных. Они помогут тебе вернуть душу. Мне нужен друид Один из них в Колодоре. И, по-моему, друида зовут Элдрик Он — духовный лидер охотников на демонов Это очень могущественные темные воители Владеющие особым видом черной магии Я уверен, что они помогут А где сейчас изгнанные магии? Насколько я знаю, они обосновались на острове Таранис. Они перекопали весь остров гномов в поисках маленьких волшебных кристаллов. И только магам известно, для чего они нужны. Тузенцы, могущественные колдуны Вуду. Это правда. Племя, представляющее для тебя наибольший интерес, живет на острове Кила. Сильные войны. Мудрые шаманы, могущественные колдуны и вуду. Думаю, там ты можешь найти то, что ищешь. А что насчет инквизиции? Эти воинственные мушкетеры давно утратили влияние в южных морях. Но, возможно, на Токаригуа еще остались сахарные плантации. Не уверен, помогут ли тебе синие мундиры, но кто знает. Мне кажется, ты знаешь уже достаточно, чтобы найти могущественного чародея. Ты должен решить, к кому обратиться за помощью. Кто поручил тебе найти меня? Я пират, как и ты. Ну, по крайней мере, и когда-то был им. Ты был членом некогда могущественной пиратской организации состоял в Совете Капитанов Антигуа. А Совет в течение многих лет возглавлял адмирал Альварес. Он попросил меня присмотреть за тобой. Он беспокоился о своем протеже. Как ты меня нашел? Это было несложно. Любой бродяга в Южных морях знал, что ты искал сокровище Крабового берега. Лучше тебе поддержать старого морского волка. У адмирала Альвареса неприятности на Антигуа под угрозой само существование совета. Давай, идем. Конечно. мне нужна отмычка. жертвенного мяса. Легендарный Хольм нарисовал подробный план пути в Королевский дворец. Он использовал все свои навыки, чтобы создать его. Когда чертеж попал в руки Инквизиции, губернатор Пуэрто Сакарико Решил спрятать его в надежное место. Этот чертеж может пригодиться. нужна отмычка. нам опять при Не такие. Причина, по которой Альварес хочет видеть тебя. Корабли-призраки? Я уже встречался с такими ранее. Но это было во сне. Нет, нет, нет. Это не сон. Это Ворон. Пиратский капитан Ворон. Головорез? Но он же давно врезал дуба. Он вернулся из царства мертвых и захватывает каждый встречный корабль со своим проклятым флотом. Проклятые. Пора убираться. Если они нас найдут, нам конец. Тревожишь ты меня. Выглядишь отвратительно. Тебе бы поспать несколько часов. Упаду на следующую кровать, которую найду. Надеюсь. Что нам делать с этим кристальным порталом на Крабовом берегу? Кристальные порталы связывают наши миры. В царство мертвых после смерти попадают наши души. Это другой уровень бытия. Оттуда редко возвращаются. Ты уже сталкивался с такими вещами? Нет, но я знаю, кто из них появляется. Бездушные твари, которые охотятся на нас. Я не специалист. Спроси чародея. А как ты заполучил душу обратно? У меня было не так. Души находят покой на Острове Мертвецов. Но этот остров исчез, как будто земля поглотила его. Как такое возможно? Понятия не имею, но нам нужно быть осторожнее. Царство мертвых тянется своими лапами к миру живых. Друзьями людей их не назовешь. Давай, идем. Ага. Эй, ты! Будь осторожен! Это опасный остров! Конечно, опасный. Это же остров пиратов. Дом прославленного пирата Адмирала Альвареса. Поверь, там очень опасно. Да? Почему это? Слушай, на этом острове поселилось зло. Город окружили гончие. Ты же не пират. Что ты делаешь на Антигуа? Я Страж, защитник магии, слуга высших магов Стараниса. Меня отправили сюда собрать как можно больше магических кристаллов. Интересно. Слушай, я-то не против еще поболтать, но… Да. У меня еще много дел. Откуда ты знаешь, что на Портовый город напали? Я наблюдал. Поверь, там все плохо. Многие погибли, многие сбежали. Дорогу отсюда, в город охраняют жуткие гончие. Честно сказать, мне не хватило смелости с ними сразиться. Пойдем со мной, я провожу тебя. А как же гончие? Мы с ними справимся. Ты уверен? Да, пойдем же. Хорошо, но это будет на твоей совести. Я разобрался. Что ты думаешь об этой части света? Горстка изгоев борется с порождением зла. Мило. Может быть, когда-нибудь мне здесь даже понравится. Ты серьезно? Нет. Мне это отребье совсем не нравится. Пиратов слепит блеск золота. Но они не понимают, что золото не имеет цены в царстве мертвых. Охота за сокровищами — бесполезное времяпрепровождение в ожидании неминуемого конца. Ты знаешь, как испортить людям праздник. Благодарю. У меня нет нужных инструментов. Это оно? Во что я ввязался? Это... Бесполезно. Спасибо за помощь. Вот, возьми. Попробую продать свой товар. Понадобится что-то еще? Ищи меня на рынке. Прекрасный город. Мне казалось, Антигуа — это остров. Город тоже. Это Антигуа на Антигуа. Не спрашивай. Что еще за Они безвредны. Я видел порождение теней куда страшнее. Да прибудет с нами мощь земли. Мне нужна отмычка. В прошлый раз склад был еще цел. Возможно, это из-за теневых гонщиков. Это еще не повод сжигать склад, болваны. Остенка по душе. Я ничего не знаю о магии кристаллов. Благодарю. Как ты сумел меня освободить? Не представляю. Может быть, дело в том, что я встретился на Крабовом берегу с Теневым Владыкой. Теневой Владыка? Это что-то похуже Теневых Приспешников? Тебе, наверное, интересно. Да... Подробности мне ни к чему. А почему тебя здесь вдержали? Не знаю. Мне не объясняли. Меня захватили. Я оказался в плену. Хотя, меня оставили в живых. Но что с моими товарами? Расскажи мне о себе. Ну, когда я не в плену, то я начальник склада. Я на этом посту недолго. Не знаю, что случилось с моим предшественником. Да. Что-то понадобится. Обращайся ко мне. Торговец поблизости, это всегда приятно. Начальник склада? Тоска зеленая. Раньше я был свинопасом. А когда смердишь как огор, с тобой даже шлюхи не лягут. Лучше таскать ящики. Вот именно. Больше никаких теневых гонщих на складе. Вот это хорошая новость. У меня для тебя кое-что есть. На верхнем этаже склада стоит старый сундук. А в нем кристалл. Один старик, не помню имени, утверждал, что он магический. Ха! Понятно. Наверное, просто безделушка, но хотя бы красивая. Забери его. Тебе пригодится больше, чем мне. Ладно, спасибо. Я еще к. Что-нибудь еще для тебя сделать? Ну. раз уж ты спросил, у моего брата Квина есть обломок меча, и он мне нужен. Принеси его мне, и я осыплю тебя золотом. Где он? Хороший вопрос. Этот мерзавец сейчас далеко. Все рассказывал про остров. Кира. Киба. Кила. Да, точно, Кила. Хорошо, буду внимательно присматриваться. Я достану тебе обломок. Хорошо. Ты далеко пойдешь. Еще бы. Покажи товары. Не вопрос. Покажи то. Не. Кажи Подождут. Это интересно. Алхимик каждый вечер клал свой древний пестик в морские волны, чтобы сохранить его идеальную форму. Но однажды утром он исчез. Ходят слухи, что пестик недавно вынесла волнами на восточный берег Килы. Занятно. Этот замок слишком сложен для меня. Кого я вижу. Кругом все катится в дерьмо, а ты тут гуляешь себе спокойно. Кстати, Альварес хочет с тобой поговорить. Альварес подождет. Может, ты мне лучше расскажешь, что сейчас происходит в таверне? Да, так. Олохи разные, да пьянь подзаборная. Все по-старому. Да ну. Хрена там лысого. Ты наружу выгляни, болван. Это меня даже как-то утешает. Найдется что-нибудь выпить? Конечно, правило ты знаешь Платишь и берешь что угодно Я не настолько хор... Что нового? Эй, это же Антигуа Тут всегда есть что-то новое Что ты хочешь знать? Как обстоят дела вдали от моря? Говорят, что плохо Ходят слухи о черной земле Которой становится все больше Не знаю, правда ли но как те не прибыли, я там не бывал. Как ты справился, когда напали тени? Мне повезло. Таверна хорошо защищает. Вечно она не продержится, но уж попотеть мы их заставим. А вот другим не так повезло. От Флина не отвести. Надеюсь, он укрылся на складе. Что же до Эмы, восточный берег они захватили первым. Я восходил на разведку, но слишком опасно. У Флина все хорошо. А, рад это слышать. Видимо, он скрылся от чудовищ. К сожалению, нет. Убегать он больше не мог. Что? Неужто они съели его ноги? Нет, ноги на месте. Его поймали в какой-то магический барьер. Ты меня беспокоил. Можешь меня чему научить? Посмотрим. Я еще к этому не готов. Посмотрим. Так что возьмет. Сердце анти... Ты имеешь в виду остров или город? Все. А как насчет тебя? Дай гадаю. Ты потерял семью на войне. Непонятно, как очутился здесь. Но это не твоя вина. Что он сказал? Он думает, что мы куча оборванцев. А, да, я забыл. Ты до смерти голоден. И тебе всего-то нужна пара монет. Все верно? Золото мне не помешает. К сожалению, вынужден тебя огорчить. Три дня назад у меня украли все вещи. Ну-ну. Так что проваливай. А кто тебе по голове дал? Я выражусь яснее. Я хочу спокойно выпить свое пиво. И не намерен болтать со всякими бродягами. Ясно? Бродягами? А кем ты можешь быть? Не кипятись. Давай. Скажи что-нибудь такое, что могло бы меня заинтересовать. Меня вернули из мертвых. Ага, из мертвых, да? Почти что верю. Ха. А ты не похож на местных бродяг. Ну ладно. Что мне сделать, чтобы ты отстал? Полагаю, ты не один из местных пиратов. Как ты смеешь? Я похож на местного? Так почему же ты здесь? Я mm, заблудился. Ясно. На самом деле я следовал за своей судьбой. Не знаю, как лучше сказать. Судьба призвала меня на этот забытый остров, и я пришел. Знакомая песня. Ты пытаешься следовать за судьбой, но тебя все время отвлекают нахальные болтуны, не знающие, кто ты такой и оскорбляющие тебя почем зря. Ладно, ты пробудил мое любопытство. Так кто же ты? Я тот, кто осмелился восстать против царства мертвых. Да-да, если ты так хорош, докажи. Языком чесать любой может. Если ты всегда такой дружелюбный, Неудивительно, что все еще один. Так что же тебе нужно? Я боюсь, что теневые гончие предвестники более страшного зла. Я слышал, что с севера идут демонические войны. Я хочу увидеть их и узнать, насколько они демонические. Думаешь, справишься? Проверить демонов на прочность? Я в деле. А ты что скажешь? Ну, ладно. Все лучше, чем гнить в этой дыре. Только учти, я не неженка. Я буду рядом. А, этого я и боюсь. Тогда иди первым. Я за тобой. Только не заставляй меня ждать. Пойдем. Идем. У нас дела. Что-то не нравится он мне. Вот и замечательно. Смотри, куда идешь. С какой стати? С какой стати? Здесь опасно! Спасибо за совет. А как же, это спасет твою шкуру. Та птичка в Гавани, Скарлет, меня не послушала. И Донован тоже все еще не вышел из комнаты. Мы ничего не смогли сделать. В путь. Мне кажется, дальше будет опасно. Стой. Тебе страшно? Кто бы спрашивал? Я просто хотел убедиться, что ты не сбежишь в первом же серьезном бою. Замолчи уже иди дальше. Главное, не отставай. Давай же, пойдем. Если мы справимся. Давай. Нет боеприпасов. Как тут неприятно Да, это не тот Антигуа, каким я его знал Кто-то знатно поработал Тени, черная земля становится больше Идем, посмотрим поближе Я пойду первым Долбаные тени. Клянусь с духами все хуже чем я думал и это только начало демонические войны мертвы ты прав острову угрозит опасность М -м, так и знал похоже остров постепенно поглощается и я покончу с этим А не пахнет ли тут манией величия? Не беспокойся. Сделаю все, что в моих силах. Поплыву в Колодор. Охотники на демонов мне помогут. Спасибо, но дальше я сам. Прощай! Что? Ты вот так просто уйдешь? А ты чего ждал? Вечной дружбы? Погоди минуту. Ты так просто не уйдешь. У нас все еще много дел. На Антигуа все. Теперь я хочу отправиться на свою родину. Мои предки жили в Колодоре, но сам я там никогда не был. Хочу разузнать о своих родных и продолжить их дело. Но мне нужен корабль. У меня есть корабль. Правда? Это старый шлюп, но он на плаву и надежный. Меня еще никогда не подводил. Сколько будет стоить проезд до Колодора? несколько если будешь мне помогать ладно показывай свой чудесный корабль но у меня есть одно условие что еще без титулов а то и как будто придворный подхалим из кальдеры думаю это можно устроить хорошо мой корабль здесь в гавани когда отдашь вортовый, я буду на борту капитан Что за. Что за дерьмо здесь происходит? Ах, так и знал. Теперь он мне все уши прожужжит. Что за хрень тут творится? Только не говори, что ты удивлен. Постойка! Да-да, с новичками всегда так. Сперва полная растерянность. Затем крайнее отрицание. В итоге они впадают в отчаяние и безумие. Но будь уверен, как только полное безразличие осядет к тебе навечно, все вокруг потеряет смысл. Где мы? Тебе совсем ни к чему это знать, поверь мне. Излишние вопросы могут лишь ускорить твое движение по пути к безумию. Но мне нужно выяснить, что со мной происходит. Ты начинаешь меня утомлять. Найди кого-нибудь другого. Я сыпаю его глупыми вопросами. Мне пора. Стой, погоди. Ох. Ну и кошмар. Мне нужна помощь. Бонс по-прежнему мой врач. Может, он найдет что-нибудь для меня. У меня бывают кошмары. Послушай. Я твой врач, а не мозговед. Он был словно наяву. Я был пустой оболочкой, бродил по мрачной глуши и не понимал, где нахожусь. А, -а, -а вот ты о чем говоришь? Ну, придется привыкнуть. Мне казалось, будто время остановилось. Я задыхался. У тебя больше нет души, и ты постепенно превращаешься в раба царства мертвых. Ты что, забыл? Ты же мой врач. Ты должен мне помочь. Хорошо. Дай-ка подумать. Я смутно припоминаю, что чувствовал, когда мой дух обитал в царстве мертвых. Я странствовал по южным морям в поисках помощи как ты сейчас. Но я нашел ее только у туземных шаманов. Они облегчили мои страдания. Лучше, чем ничего. Мне сейчас любая помощь не помешает. Думаю, я могу помочь тебе. Но сначала лучше поговорить со специалистом. Найди шамана, владеющего Вуду. Он скажет нам, как можно облегчить симптомы утраты души. Насколько возможно, избегай всего, что может превратить тебя в демона. Есть какие-нибудь предложения, кроме шамана? Шаман лечил меня черным сердцем. Оно помогло очистить мою кровь. Черное сердце. Черные сердца обладают целительными свойствами. Они укрепляют нашу кровь, особенно если нет души. Но я понятия не имею, как это работает. Я же не шаман. А что собой представляют эти черные сердца? Это источники, из которых демонические отродья черпают свою силу. Их можно найти в груди Теневого Владыки Или слуги Царства Мертвых Если хочешь его добыть, нужно просто вырезать его Ты хочешь, чтобы я собирал сердца слуг Теней? Хм, если подумать, то о слугах Теней лучше забыть Боюсь, у тебя случай серьезный И помочь могут только сердца Теневого Владыки так, и что делает меня ближе к демонам? Чем больше зла ты творишь, тем ближе ты становишься к демону. Избегай несправедливого отношения к другим, если хочешь сохранить человечность. Я не хочу причинять вред людям. Я хочу сражаться за них. Это поможет тебе сохранить человечность. Все, что ты делаешь с этого момента, будет иметь последствия. Чем ближе твоя душа к теням, тем больше приспешников смогут дотянуться до тебя. Почему? Душа демона сильна. Остановить ее трудно. Ты всегда можешь превратить другие души демонов в сильных союзников. С другой стороны, ни один человек не поможет тебе, когда ты полностью уступишь злу. Понятно. Какое бы решение ты не принял, я всегда останусь рядом с тобой, друг мой. Значит, я должен вырезать сердце Теневому Владыке, так? Что за ересь ты несешь? Как же я, по-твоему, могу это сделать? Понятия не имею, но дам знать, если узнаю. Мне снился сон о человеке по имени Мендоса. Только не говори, что ты об инквизиторе Мендосе. Ты его знаешь? А кто его не знает? Главная сволочь была в инквизиции. И любого, кто не подчинялся его приказам, быстро убирали. Говорят, он участвовал в набегах вместе с пиратами. Интересная история. Тебе бы не хотелось встретиться с подобным человеком, поверь мне. На его совести сотни жизней. Возможно, но одна вещь не дает мне покоя. Зачем высокопоставленному Инквизитору вступать в сговор с пиратами? Не знаю. Он давно умер. Просто смешно, что ты говоришь о нем. Кажется, я недавно видел один из кораблей Мендосы к западу от Тараниса. Но, возможно, это лишь совпадение.